Так, ну что, говорят, что я в эфире. Итак, сегодня у нас, друзья, встреча «Космос у нас в голове». И я, Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, коуч, наставник, человек с медико биологическим образованием, которая уже работает более 10 лет только в онлайн, и 25 лет где-то около этого, не надо надо посчитать. Я работаю с людьми и пытаюсь помочь им разобраться с их тараканами в голове. И сейчас я веду... Так, вот. И сейчас я веду коуча, специалистов, коучей, астрологов, психологов, нумерологов. И одной из лучших учениц в моей программе есть астропсихолог. Астролог. Я называю ее звездный астролог. Это Татьяна. И сегодня мы договорились с ней провести совместный эфир и объяснить себе, хочу вам, поделиться, как это космос у нас в голове, как устроены нейронные связи, простым языком на пальцах покажу, расскажу. Почему у нас космос в этой голове, что мы можем использовать таким образом, чтобы звезды нам помогали, и мы сами могли использовать астрологические прогнозы и не просто ждать вот просто ждать что нужно сделать а так чтобы э, реализовались ваши мечты ваши желания неважно в каких сферах жизни здоровье отношения деньги и также сегодня мы поговорим о том почему одна консультация у астролога психолога э, другого специалиста не дает каких-то серьезных изменений в жизни и что нужно делать для того, чтобы э, нам звезды помогали, наши мозги нам не мешали и чтобы мы э, могли жить счастливо, радостно, богато и, и так далее. И еще один момент, который сегодня мы разберем, что такое фокус и как он плавит реальность. Это та тема, которую я вам рекомендую настоятельно слушаться, прислушаться, законспектировать, потому что сегодняшнее занятие будет, я думаю, необычное. И вот эти вещи, что такое фокус реальности, откуда у нас он в голове, и как мы можем это использовать, и что такое божественные все вот эти знаки и моменты, как, он, как это дано к нам в наше тело, в наш, в наш мозг, сегодня тоже об этом поговорим. Будет приятный сюрприз, и я дам своим, всем, кто будет здесь, и Танюша даст, те, кто будут работать и активничать. Спасибо большое за ваши сердечки. Дам вам Удивительную практику, вот именно космос в голове, она будет и как трансмедитация, и как объяснение более детально на ютубе эта практика находится, там где-то минут, сколько не помню, что они, 20-30. Да, небольшая, очень, а. очень удобная. И там вы больше поймете, почему вам нужно использовать и мозг, и планеты. Итак, готовы? Все готовы? Готовы? Итак, я начну, Танюш, ты потом будешь меня добавлять, да. ладно? Итак, я верю в астрологию, нумерологию и другие пары психологические науки только лишь тогда, когда это увязано с анатомией, физиологией ума и тела, простыми словами буду говорить. Я человек, который имею медицинское, биологическое, психологическое, экономическое. Короче, волная, как утка. И э, как стар черепаха тортила, потому что в теме вот, личностного развития научных своих статей, статьи научно писала, исследования занималась. Короче, столько всего за эти свои юные годы я сделала, что могу с радостью и с удовольствием делиться теми знаниями, которые работают. Так вот, смотрите, человек... Это система. Сознание, условно говоря, будем сейчас говорить, это голова. Бессознательное — это тело. Условно говорим, это тело. Сознание и тело — это часто единой сбалансированной системы. Сознание у нас 5%, бессознательное тело, то бишь 95% вот всех ресурсов. Именно там у нас прошлое, где вот мы там, помните, когда мы какие-то практики проходим, ищем какие-то причины. Именно там находятся ДНК-программы из прошлого. И кто-то вам что-то вчера сказал, кто-то вам сегодня нагадал, кто-то вам сегодня какое-то слово сказал и прямо попал, прямо вы такая ходите весь день, и вот прямо настроение упало. И вот это все падает в тело. То бишь тир, мозг получает слова, а тело ловит. И это тело эмоционирует, оно как-то реагирует. Вот эта система. Дальше. Кому понятно сознание и тело, часть, и единость, сбалансированной системы? Напишите 5.95. 5, 5 это сознание, 95 это бессознательное тело. Теперь смотрите. В этом теле есть каждая клеточка, которая соединяется с другой клеточкой. Если вы, не дай бог, у вас болит пальчик, то у вас все тело беспокоит. Правильно? Вот одна часть заболела, и тело реагирует. Голова болит, значит, что-то вы не додумали. У вас э, не получается что-то в отношениях с деньгами, вас тянет, вы зависимы от кого-то от чего-то. Значит, тут не только звезды, тут надо побыть, побыть еще, поработать с собой. И вот это тоже система. То есть одна часть ваша хочет, а другая не пускает. И вот это тоже разбалансировка системы. То есть одна клеточка в системе нашей сознание и тело. Спасибо большое за то, что вы подписываетесь на меня. Спасибо. Да, ребята, подписывайтесь, пожалуйста, на надежду на меня, подписывайтесь У да, нас на, на, на, опровода, на психофизиолога, да. подписывайтесь на хуже не станет. Да, спасибо большое. Так вот, система, клетка, она в системе организма, баланс, что-то болит, разбаланс. То же самое касается и звезды, и планет. Когда вы... Правильно и грамотно ставите цели, используйте свои мозги правильно. Вот я буду такими простыми словами говорить. Посмотрите, у нас есть мечтания, мечты, картинки должны быть в нашей голове. И многие знают про там, коллажи, сейчас Блиновскую там уже там, распинают там, по всякому. Я ее вчера в аэропорту встретила. Да. смотрите, это крутые вещи, мы должны и обязаны писать, картинки прописывать, потому что вот тут работает неокортекс, и вот эти картинки, да. которые, внимание, запускаются в тело, и тело кайфует, и вы как электростанция фоните от этого. Как картинок, которых еще нет, а вы это пишете, мечтаете, и вот туда неокортекс тю -тю -тю -тю, в небо отдаёт, про систему звезд дальше покажу. Таня дальше добавит. Я сейчас свою часть закончила ладно? Ты там помещаешь, чтобы добавить? Да, да, конечно. Да, и должно быть много желаний. Но желания — это цели категории «хочу». Это инфантильные моменты, которые нам нужно знать, и они работают. Если люди, которые только работают, работают, как на сороке работают, и «да что нам хотеть? Надо трудиться!» И человек напрягается, и он не кайфует, и у него в голове только два три желания, тоже трудно достигается цели. Понимаете? Поэтому хотеть правильно формулировать, формулировать желание, это вижу, слышу, ощущаю. Кому нужна, есть у меня книга, тренинг, она стоит что-то 900 рублей, по-моему. Но там полностью прописано, как нужно описать, как нужно записывать правильно желание. У Тани есть, по-моему, есть уже какой-то мастер-класс. Да. Материал уже есть. Поэтому программа грамотно записывать каждый день, это значит... В тело загружать радость, мозг правильно формировать нейронные сети, тело колоснючее мечтает, этого нет, а вы еще мечтаете, и благодарите. Кто захочет, да, напишите в личку, дам подарок, сила благодарности или как защититься от бедности. Вообще обалденные вещи, там такая трансмедитация и понимание, как устроена... Научно обоснованно, вот эта сила благодарности, которую мы посылаем. Неважно, за плохое, за хорошее, это, это вот та штука, которая у, должна быть у нас у всех. Так вот система, когда вы правильно хотите, дальше четко, пошагово, сфокусировано, дальше про фокус внимания будет, Таня сейчас добавит, я потом говорю. Сфокусировано, ежедневно, спланировано идете к цели прописанной, цель большая написана в виде «хочу», Потом расписан бизнес-план, как вы этого достигнете. Потом вы делаете регулярные маленькие шажки, но делайте, потому что тело, тело вот это бессознательное, оно должно издавать энергию. Вот если только 5%, а 95% молчит, то ничего не будет или будет очень мало. Кто это понимает? Плюсик чат. А теперь смотрите, когда у вас балансированные желания, когда у вас прописаны грамотные цели, когда вы договорились со своими родными и близкими, и со своими прошлыми блоками, глюками, и оставили в прошлом, это уже психология, как вы понимаете, вот тут у вас есть, вот тут вот есть компас, вот тут у вас есть дорожки, вот тут у вас есть прописана карта, как вам идти, в какой день говорить, в какой день рот закрыть и молчать, потому что может быть что-то там такое. Вот тут как раз вступает астрология в том аспекте, в котором это работает. Таня не была на занятии, когда... Таня у меня просто учится в звездном коучинге, да, Танюш, я Поэтому Таня говорит, что она не была на занятии, когда другой астр... астропсихолог, девочка Анна Гончарова, меня разложила на мои прошлые ситуации жизненные и показала, какие там у меня были глюки. И я сказала, вау, это работает. Как вы думаете, я после этого поверю в то, что грамотно составленная астрологический прогноз, астрологическая карта, будет помогать тебе обойти какие-то углы. Конечно же, такая умная, как Вудка, как я с медикамбиологическим образованием, и та поверит, потому что мне аргументированно показали, в каких годах, в каком месяце у меня были там какие-то провалы, взлеты. Я такая, опаньки, вот это да. Именно поэтому, друзья, запомнили, да? Звезды у нас в голове, потому что тут нейронные сети есть, которые должны правильно хотеть. Тело ⁇ это 5 голова, а тут звезды, нейронные сети, условно говорю. Тело 95 ⁇ должно делать, хотеть. Если что-то не пускает убирать какие-то блоки обретать свою ценность, свои личные границы обустраивать, потому что у многих, у большинства людей не получается, потому что они привязаны к родным, близким, кому-то должна, от кого-то завижу, и, и деньги не растут, и отношения никакие, и здоровье портится, потому что мы завязаны. Так вот, сознание 5, 95 тела, хочу, много пишу желаний правильных, действую пошагово и использую Планеты которые подскажут, как же пройти так, чтобы меньше фейсом «uptable» не ударится. Конечно, будут трудности однозначно, но вот тут вступает астрология. Сейчас передаю Тане слово, она добавит свое, И дальше вопрос будет следующий. Почему одна консультация у астролога или психолога практически это обман? Да. И второй вопрос, что такое фокус. Опять же, по ратикулярной покажу, как нужно использовать, чтобы фокус ваш плавил реальность. И дальше покажу, как использовать свой фокус, чтобы не распыляться, достигать того, чего вы хотите, меньше делать откатов, получать кайф от жизни и прям-прям-прям-прям наслаждаться здесь сейчас. Танюш, твое слово. Да, на самом деле, я согласна, Надежда. Фокус — это вообще, это наше все И... Даже такие прокачанные, как мы, все равно себя ловишь на том, что фокус распаляется. Потому что в жизни что-то происходит, ты куда-то побежал, а, все, особенно когда мы приходим, не знаю, там в банк, банк закрыт, и у нас план как будто бы был на день один, и все, и у нас сбился график, и мы просто каком-то негодовании, у нас пошел хаос, как говорится, не космос, а хаос, космос превратился в хаос в голове, вот, и в эти моменты, конечно, очень важно вот вспоминать и вытаскивать себя, ловить на этом фокусе, и переключать его, и переключать а фокус, хоро... да, а что в этом хорошего? А что в этом хорошего? И как только ты себе сказала, да. блин, закрыт банк, да. а что в этом хорошего? И тогда и мы раз, управляем жизнью. И фокус переключается и бессознательный, вот это вот 95, оно как бы ищет, о, цветочек, а я его не заметила бы, если банк был открыт. Да. А так я на цветочек посмотрю, посижу, побалдею, отдохну, может быть, кофеечку закажу, а может с просто закрытыми глазками посижу, а мы с просто помечтаю. Как пример, понимаете? Абсолютно, абсолютно. Может быть, вообще организм хочет отдохнуть или еще что-то, да? То есть можно встретить какого-то человека внезапно, не туда, не туда поехать. Вот многие говорят, как там встретить мужчину? Да где угодно можно встретить своего мужчину. Поэтому надо всегда быть да. при параде, каждый день быть готовой к да. встрече. Это, Это тоже важно. И фокусироваться, какие хорошем... мужчины вокруг нас. И быть в хорошем состоянии. Да. Но опять же, вот если про мужчин поговорили, это тема для всех девочки или кого тема мужчин важна? кстати поставьте яичку в чат. Кому тема, тема мужчин важна? А вообще отношения. Да, женщина транслирует состояние, состояние легкости, расслабленности, уверенности. Она мужчине дает вдохновение, чтобы зарабатывать деньги, и ему хотелось приносить дом этого мамонта, но. Сегодня женщина в двадцать первом столетии, она не только вдохновительница, она еще хочет реализоваться. Да. Поэтому женщина, которая умеет быть в таком состоянии, когда надо кайфу, а когда надо сказать, слышишь, я не хочу танцевать по этом танцы с бубном, потому что я просто устала. У меня сегодня был клиент и такой вот какой-то не не не не не очень меня вывел из состояния не ресурса, поэтому можно я сегодня буду вот вот такой вот, вот расстроена и, пожалуйста, не требует меня. Но это когда у вас есть понимание друг с другом, и когда вы установили сразу личные границы, это мой бизнес, это моя работа, это моя реализация. Помогаешь мне – спасибо, но не лезь в мои дела, не контролируй меня. Хочешь помочь – помогай. Не хочешь не помогать – я сама справлюсь. Это разные бывают ситуации. Сегодня утром консультировала девочку, говорит, он купил ей какой-то клуб, она перехотела, говорит, ну я не хочу большой клуб, мне нравится, он его продал там за полцены уже. Он что-то там снова что-то ей купил какой-то. Вот. И она себе ищет с помощью мужчины. Но да. она управляет тем, что ей надо. А часто так бывает, что мужчина дает, а потом от нее что-то требует, прямо или косвенно. И вот тут важно договориться на берегу, вот именно договориться на берегу. Я тебе даю вот это, ты мне даешь вот это. И ты мне даешь подарки, бриллианты, машины, квартиры и там у каждого мужчины свои ресурсы. Я в ответ даю тебе то, что я могу дать. То, что в моих силах. И ты мне помогаешь, ты меня поддерживаешь, если хочешь. Но мною манипулировать, мною командовать нет. Тогда я буду сидеть вот с удалкой на шее, и мне это не надо. Тут у нас написали комментарий угу. муж сказал отдыхай и пошел на сторону так вот друзья мои здесь важно если бы закрыли про отношения фокус таня добавила если ты фокус держишь на себе в первую очередь внимание если фокус на себе в первую очередь где здесь я? Кто я здесь? Я здесь кто тебе? Служанка, это там, кто там еще? Прачка, игрушка. Я личность в первую очередь. Я себя уважаю. И поэтому, если ты мне захотел помочь, поддержать, у меня был такой тоже опыт, то я тебе чем должна? Я спрашивала. Ты мне даришь или, ты, или я тебе должна? И я сразу распределила свои, огранич свои, на свои места поставила. Поэтому, когда женщина держит свое я свое я, свои границы, мужчина ее больше уважает. Он нет, боится такую нет, потерять, потому да. что он от нее берет эту силу. Она маленькая хрупкая, но с характером. Поэтому фокус на себе, и когда ты адекватно в этом социальном мире занимаешься любимым делом, Зарабатываешь на себя, у тебя есть все для того, чтобы ты чувствовала себя ну, мало-мальски спокойно, чтобы ты от него не зависела. Это же 21 век уже, это же не то, что как раньше говорили. Вот защита от мужчины, защита от чем? 21 первое столетие, ребята, все есть сегодня. Поэтому женщина самодостаточная, умная, женственная, нежная, сексуальная и при этом у нее есть свое дело, она будет классной, она будет уверенной. И она захочет быть и женщиной тоже, когда она действительно не только мужик в юбке. Но тогда с мужчиной нужно договариваться, что ты сегодня будешь вот такой, а, а, и, к и секс будет там, и кекс, и все, что хочешь. А сегодня, да, сегодня я имею право быть другой, такой, какая я есть. И поэтому, если мы сейчас начали со звезд, с нейронных сетей и перешли на фокус, уже на отношения перешли, то мы подводим это к тому, что фокус на себе в первую очередь. Почему много психотерапии, почему много всяких способов для лечения, потому что люди болеют, люди страдают, и поэтому разные способы, но они тоже используют фокус. Фокус! Возьмите гипноз, возьмите построение своих, написание своих желаний, возьмите... Астролог делает распис... расклад, чтобы собрать вам вашу астрологическую карту. Тоже фокус. Она сидит или он, да. и сидит там, и, и напрягается, чтобы там все правильно и грамотно выстроить, выложить. Понимаете? Да. Именно поэтому, друзья мои дорогие, космос у нас в голове. Расстояние, наука да, да, сказала, между расстоянием наших нейронных сетей, данный нам Богом в этот приход, в эту жизнь, расстояние этих нейронных сетей в среднем между Луной и Землей, если я не помню, там видео, которое вы получите в подарок, там будет более точно, сейчас я уже не помню, но сам факт, что... Кстати, расстояние нейронных сетей? Мало того скажу, паталоганатами находят при вскрытии умышленных людей нейронные сети, в клубках свернутые, да? Искра. Да, как провод сложенный и неиспользованный. То есть провод лежит, надо только подключить, чтобы был свет. А, а вы пользуетесь свечами или ходите, натыкаетесь. То же самое, мозг у нас не использует. И когда вы используете правильно мозг, правильно хотите, мечтаете, ставите цели, идете, держите фокус. И благодарите, находите состояние благости, кайфа, тогда вот вы как будто электростанция транслируете вот этим звездам, вот этим планетам, которые, вы с помощью ума, фокусов зрелого человека говорите, так, стоп, а ч ⁇ я сегодня злюсь? А, блин, так у меня сегодня по плану вот этот вот э, Меркурий там какой-то ретроградный, мне не, не надо было мне никуда сегодня ходить. Так, все, спокойно, спокойно. Я сейчас иду, иду на море, просто релаксую, отдыхаю или пойду там, не знаю, что там еще сделаю, потому что сегодня у меня по графику не надо было никуда идти, понимаете? Да, это, да, значит, это так работает, вообще колоссальная да? поддержка от астрологии просто, это как дорожная карта получается. Угу. Поэтому вы уже пришли к фокусу, вот плавно, да? Фокус — это то, что мы, помогает нам с помощью взрослого, зрелого, трезвого, мыслящего ума, говорит, так, стоп, я сейчас что делаю? Мне сейчас зачем эти эмоции? Эй, э, э, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп! Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. И опаньки приключили фокус. У меня вчера были гости, значит, моя ученица с ее мальчиком 8 -летним. И я так приятно удивилась, у меня слезы выступили на глазах. А ну ну-ка скажи, э, Тимофей, какое самое главное выражение у тебя на каждый день?» Я такая, «Ну, слушаю». И Тимофей говорит восьмилетний, «Фокус плавит реальность». Вообще. Oh, Ты, Ты представляешь, ребенку, когда это внушать с первого дня, то у него не будет раз фокуса. Потому что, смотрите, вот опять же про фокус. Сегодня есть так называемое клиповое мышление. Даже такое понятие уже есть. Клиповое мышление. У нас очень много информации. Uh -huh. люди все хотят познать, у нас кругом клипает все, клип, клип, клип, да. клип, клип, клип, и у нас идет расфокус. Даже есть такие научные данные, что человек, когда в расфокусе, его в, школ... в школах уже изучают этот феномен, чтобы м, использовать этот расфокус и дать пользу человеку. Поэтому, когда мы бегаем и туда, и сюда, как ты говоришь, и да, фиксируем да. внимание на негативе, и да. когда у нас сегодня записано три желания, а завтра мы вообще ничего не записали, Фокус, ты говоришь, каждый день, дорогая Надя, дорогая Коля, дорогая да. Катя, каждый день 5-10 желаний. Вот цель и запишу. Фокус сохраняется. Ты а ты... вот тоже смотрите, как доказательства, как понять, вот мы заходим, не знаю, в ТикТок или в Инстаграм, например, для какой-то цели. Бывает же такое: вот у всех, я уверена, ты зашел и ты хочешь кому-то написать или посмотреть, и ты видишь какую-то другую картинку, ты начинаешь достать, да, да, да, да, да, да. и все. Всё... И да? ты завис на полчаса, и ты думаешь, боже, полчаса прошло, что я просто так время потратил. И это практически у многих людей происходит. Так реклама да так день. Привлечь внимание. Да. Но в рекламе, когда кто из нас занимается бизнесом, поставьте, пожалуйста, троечку в чат. Кто из нас делал рекламу? Вот смотрите, почему мы делаем креативы, почему мы да. делаем какие-то яркие вещи, да. выделяться хотим. Задача бизнеса, кто работает в интернете, да и не только в интернете, но я говорю про интернет, привлечь... Увлечь, удержать, продать. И дать человеку пользу. Понимаете? Привлечь. Если пользу, если это хороший Но. Если специалист. Ну, так и для этого мы находимся в фокусе, да. изучаем. И знаем, что нам надо. ты из себя представляешь? Какой у тебя опыт, что ты, какие-то вещи говоришь, ложатся а ли они тебе, энергетика. Там. Вот сегодня ко мне утром женщина на консультацию. «А что вы мне полезного расскажете на бесплатной консультации?» а Я говорю, «Ну, а что вы хотите узнать?» «Вот я живу в таком-то городе маленьком, у нас тут в городе маленькие цены, а я хочу, значит, больше получать». Я говорю, «Так вы же хотите в онлайн?» Она говорит, «Да». «Ну, в онлайне 8 миллиардов людей». Да. «Соответственно, вы там найдете своих людей, которые можете давать свою пользу». Вот она что говорит, «У меня нет таких денег пока». А ты, он дал мне тут какой-то парень, позвонил, что он поможет мне продвинуть мой бизнес за 2000 долларов. Но ну, это же такие деньги. Я говорю, как вы хотели? Сначала нужно вложить, сначала нужно инвестировать, сначала нужно отдать, бизнес, чтобы конечно. вам чтобы вернулось. Научиться надо. Да. Или другая у меня девушка говорит, а вот я не уверена, что я это получу. Я говорю, ну другие получают, кто работает, а вы можете быть и не получить. Одно дело заплатить деньги, а другое дело работать пахать, крутиться, и не у каждого уровень, там, не у каждого хватает уровня, базового уровня для получения тех иных знаний. Кому-то 10% достаточно, чтобы сказать, о, пазы, сослить, А кому-то надо лопать лопатить, а оно там только 10% зайдет но Для этого есть коучи, которые тебя мотивируют, потому что самомотивация у нас у всех, ну, не у всех, да, для но это, у да. 90% людей, в 95% даже, самомотивация Сливается. отсутствует. Сливаются, да. да. Именно, Именно поэтому надо... я решила изменить свои консультации. Да. Мы и, правильно правильно поэтому, и поэтому, и поэтому вот мы сейчас подошли к консультациям, еще один вопрос мы не открыли. Да. Почему одна консультация у астролога или психолога мало что дает? Да, вы получаете какие-то инсайты. Ой, да, да класс. Да. И что? Да. Ну что-то да. человек применит, но в основном мы же не применяем. Да. Даже если мы покупаем дорого дорого какую-то консультацию, она дает больше, потому что вы заплатили, но она не даст столько, чтобы человек пошагово пришел к результату, нарабатывая новые навыки. Да, да, да, абсолютно. Потому что навыки минимум 21 день нарабатываются. Привычка, да. Потому что, смотрите, навыки, которые у нас сегодня есть, привели нас к тому, что у нас есть. Для того, чтобы получить новые, нам нужны новые навыки, значит, новые убеждения, новые какие-то рефреймы нужно проводить. Новые, вот у меня там какое-то образований, вот я там и то, и то. Я говорю, а же вы их не применяете? А потому что образование не дают, ума не прибавляют. Да. Расскажи мне, я забуду, покажи мне, я запомню, дай мне это сделать, я буду это иметь, дай, дай, готов. Да. И, и люди начинают сливаются. Потому что сегодня коуч ведет вперед, наставник поддерживает, чтобы ты не отвалился назад. А если наставник еще имеет опыт, а еще и компетенцию там, психотерапии, там, еще чего-то. Только надо это понимать и фокус, настраивать, чего ты хочешь. Если ты хочешь увеличить свои доходы, получать в э, несколько раз больше за свой вклад людей, вот я сейчас с коучами работаю, а тебе платят мало, значит фокус на чем? Ты не понимаешь, кому ты продаешь. Да. Ты не понимаешь ценность своей программы. Ты не понимаешь, какие люди могут купить, какие уже достигли, которые уже хотят, чтобы их за ручку провели. Именно поэтому одноразовая консультация, она может какой-то инсайт дать. Даже если дашь человеку там множество каких-то там рекомендаций, вряд ли вы будете их делать. Кто с этим согласен? У кого такое есть, что вы покупаете курсы, и у вас мало что, мало что вы резу, результаты какие-то делаете? Потому что на самом деле мы откатываемся. У нас какие-то отмазки. Самосаботаж. Какие Самосаботаж, да. Именно поэтому астрологии. Кто из вас астрологи, Поставьте, пожалуйста, пятерочку в чат. <coughs> Нумерологи, астрологи, эзотерики, вообще все люди, психологи, все люди, которые занимаются помощью людям, врачи. Напомните, да, сегодня тренд это довести человека до результата. Да. Вы можете дать пользу одну консультацию, две консультации, ну, может, три кому-то надо. Даже вы убираете какую-то фобию, психотерапию проводить там. Очень много классных специалистов. Я просто... В шоке, какие есть классные специалисты. Так вот, мало платят. А потому что нужно создать программу и вести человека до результата. Два-три месяца. Но да, это да, надо да, делать. И у меня, например, два месяца работает групповой, три вип и кодовое сопровождение всех тех, кто работает. То есть я их не бросаю. И закончили, и они не ушли. Я их поддерживаю, они могут участвовать, они могут что-то писать. Но уже разборы, конечно, если я не проводу. Раз в месяц я провожу дополнительные какие-то материалы, которые есть, возникают у людей. Поэтому одноразовая консультация, ребята, не поможет. Поэтому нумеролог, астролог, там, регрессолог, как вы там о себе пишете, вам нужно понимать боли людей. Вам нужно составить программу, которая ведет к да. И вот у Татьяны есть программа, она ввела деньги и отношения правильно Таня да деньги и отношения это те темы которые больше всего волнуют и здесь вам звезды помогут понимаете и здесь вас пошагово поддержит мастер и здесь вам помогут все все что только может вам поддержит вас понимаете да, поэтому задавайте вопросы если есть а мы завершаем Танюш можешь я еще хочу остроить. немножко рассказать да потому давай, что, что я тоже к этому пришла потому что когда ты работаешь с людьми и делаешь консультации, ты вкладываешься по максимуму. У меня бывает, что я и два часа сижу с клиентом общаюсь, но я потом искренне переживаю. Что результат это как бы, я не знаю, что там в да. итоге есть результат. Нет, мне пишут потом клиенты, через полгода, через год. Вы знаете, ваш прогноз сбылся, все четко там, допустим, да, или, допустим, какие-то уточняющие вопросы. А вот здесь вы так сказали, может быть, посмотрим еще. Я, конечно, всегда на связи помогаю, поддерживаю. Вот. Но в целом, если мы хотим добиться настоящего результата, вот какая бывает, знаете, еще ситуация, когда девушка обращается, говорит, когда я встречу своего мужчину? Я смотрю, я сразу, астролог любой сразу видит, когда вы встретите своего мужчину. Благоприятные периоды. Но, кого вы встретите? Вот. Вот вопрос. Ты-то встретишь его, а как его поймать? не проблема. Знаете, есть замуж да. не напасть, лишь бы замужем не пропасть. В наше время да. очень много людей, вот просто, пожалуйста, бери, как говорится, любого мужчину и выходи замуж. Ну мы же почему не выходим замуж? Не из-за того, что мужчин нет, как... Есть мнение такое, да, тут, а Потому что боитесь, мы не можем своего об... найти. Или, или боимся снова, потому что обожглась и боюсь снова да? попасть на такое. А да. кто свой? Мы не знаем, кто этот свой мужчина. И мы в растерянности. И хороший период мы То можем упустить. Да. А потом мы говорим, ой, вот у меня был хороший период, а что-то я замуж не вышла. Так, Ну, как бы... Потому что <laughs> надо идти, работать тоже. Надо самому цели. Ну, Как-то да. как вести себя, что-то говорить. Да. Какие-то жесты, какое-то состояние, опять же, через тело, через вот эти наши, да, вот, 5.95, да. это тоже влияет. Если у тебя сегодня не ресурсное состояние, Абсолютно. ты можешь только переписочкой писаться, и а почувствует, что ты какая-то сегодня мегера. Да, вы Я сама это? проходила, ребята, мы же все это тоже на своей шкуре, Надежда Викторовна, но вы же вообще, вы, я знаю, сколько вы про проползли, как говорится, Да, на пузе я тоже прошла да. через, и через отношения очень тяжелые, чего только не было, и страхи были. Если я себя вспоминаю там 15 лет назад, когда я там еду за рулем, и рядом я мечтала, допустим, вот я еду и думаю, вот бы мне познакомиться с кем-то. Рядом подъезжает автомобиль, открывается окно, мужчина хочет познакомиться на приличном автомобиле. Что я делаю? Мне становится страшно, я смотрю вперед и уезжаю. А может быть это был принц, как говорится. Моя судьба, да. И многие многих а себя да, Потому и мужчина тоже касается. Когда она гибкая, уверенная, когда да. она интересная. Она как говорит, как в том анекдоте. На пятом этаже женщина смотрит с балкона, идет мужчина. Мужчина, я вас боюсь. Да, да, да. Так вы на пятом этаже. Сейчас спущусь. Да, так мужчины тоже касается. Уверенность, да. Могут быть уверены в себе, между прочим, в глубине души. Особенно да, но это надо делать, первые шаги. Именно поэтому да. вот тут космос и вот там космос. Делай, хочешь, действуешь, состояние, психология, звёзды, всё помогает. Если человек надеется не только на звёзды, не только на желания коллажи, которые он написал, потому что, уже повторюсь, есть же цели, категория «хочу» правильно оформленные желания, Кому интересна книга, инструкция, как правильно хотеть, если у меня и у Тани, по-моему, есть какой-то материал. У меня есть, да. Цели, категории, что делать, пошаговый план. Конечно же, поддержка на ту диагностику, которую дала астрология, может быть, нумерология. Я знаю, что вы сегодня все очень умные, кучу тренингов проходите, но только не залипайте на одной, одной какой-то теме. Не решит за вас вот эта Вселенная, не решит за вас натальная карта, не решит за вас там какая-то там, эти вот метафорические карты и так далее. Нужно просто регулярные действия, фокус держать, переключаться вовремя с фокуса негатива, когда нужно перейти на фокус плюс. Ну, конечно, это делается, вот, все красиво сказали, а, естественно, чтобы получить то, чего ты хочешь, нужна регулярная работа на 2-3 месяца, год и так далее, и так далее. Тогда человек смотрит на себя и думает, Господи, ты я такая была в прошлом году. Месяц, да ладно, да. не быть не может да. такое. Так происходит. Поэтому если вы походите какие-то отдельные, какие-то курсы, что-то пытаетесь кусочками купить, ну, это тоже работает, но это не простраивает у нас нейронные сети и не выстраивает устойчивые, гор, устойчивые гормональные дорожки, да, на, да, да. на уровне тела. Вот, вот вы идете через зубы автоматом, вы уже знаете, где лежит у вас щетка. Вы знаете, что это надо сделать. Но когда-то вам нужно было это объяснить, рассказать, научить. Правильно? И то же самое и в любом деле. Если у тебя есть звезды, помогают, расписано все, у тебя есть план, и ты осознанная, ответственная, взрослая барышня, и сразу скажешь, слышишь, мне не нравится, как ты ведешь себя. Правда, мне больно и неприятно. Поэтому извини, я больше не буду с тобой общаться. И отваливаете по-королевски, понимаешь? Они терплю, они терплю, чтобы если сказать, а как бы, да. а как бы вот, пусть хоть какой-то, лишь бы, лишь бы, лишь бы не было. Да, да. Ну это вообще. Вот те, либо и не было. Насколько вам было приятно, на вас, насколько вам было полезно наша встреча, встречи, поставьте от единички до десяти. У Татьяны, я знаю, сейчас есть клубную версию, она создала, собирает да, своих, да. всех своих прихильников да, украинского языка, да. как бы это, русским языком. У меня есть, во-первых, канал Телеграм, который я запустила «Тысяча одна да. звезда». Я туда выкладываю гораздо больше информации полезной, чем эм, да. в Инстаграм. Вот, э, потом у меня есть, э, у меня есть курс э, «Звезды в голове», «Космос в голове» по новолунням мы проводим, мы загадываем желания, мы опять-таки все это, фокус возвращаем. Спасибо большое вашу... за вашу обратную связь. Да, надо, да. Заткните вот, Таню в ее Телеграм-канал. У меня… Ко мне напишите… Подписывайтесь, личку. пожалуйста, да, и на меня… Понятно, подписывайтесь, да. И получите от меня видео «Космос в голове» с более детальными выкладками, как это устроено, и вам будет понятно, как устроена астрология, почему она вам будет помогать с учетом психофизиологии вашего ума и тела. Ну и, конечно, здравствуйте, здравствуйте. И, конечно же, заходите на бесплатную консультацию. У меня 30-40 минут бесплатной консультаций. Таня, по-моему, тоже, да? И где нет? Ну, я сейчас буду, да, я пока. Взяла скоро тоже у меня будет. Я объявлю. Много, уже на днях. Давала, я знаю. Скоро будет, у меня скоро будет анонс. Да, я сейчас тоже расписала, но да. стараюсь быстренько всем дать пользу. За полчаса даю правильно продвигающие грамотные, открытые вопросы, и люди понимают, чего им надо. Да. Ну, а дальше идет уже в программу, или в курс, или в консультации какие-то. Но просто так человек приходит, вот, дайте мне контент. Какой? А что болит у вас? А да. в связи с чем? ты сегодня рассказывала, да? Вот, ребята, получилось быстро. Я думаю, вы переслушаете, потому что здесь было много полезного. Сделайте выводы. Напишите, пожалуйста, под этим видео свои комментарии, что вам было полезно. И после этого получите, пожалуйста, в личном сообщении э -э, к нету, практику космос в голове такая. И дам еще другую практику за тем, кто напишет под этим видео, чем было полезно наша встреча. Что вы поняли? Хорошо? Благодарю. Спасибо. Вас. Спасибо огромное. Хороших выходных. Пока-пока. Всего доброго.